Сегодня мы с вами играем в очень веселую... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в очень веселую, забавную игру под названием Shipwrecked. На первый взгляд, она очень забавная и веселая, но вы уже слышите, вы уже понимаете, что что-то здесь явно не так. Хоть эта игра и пытается показаться веселой детской игрой, но даже вслушиваясь в эти легкие шумы на заднем фоне, которые за музыкой звучат, ты понимаешь, что что-то здесь явно не так. И меня очень заинтересовала эта игра, потому что мне нравится, когда... В чем-то весело, внезапно ты начинаешь ощущать максимальный дискомфорт. И я хочу ощутить его вместе с вами, поэтому мы с вами поиграем в эту игру, узнаем. Вот, вот, узнаем, короче, что она будет нам преподносить. Кажется, это будет что-то максимально неприятное. Это был самый обычный день. Баки и его друзья рыбачили на своей лодке. И Именно в тот момент Баки увидел вдалеке надвигающийся шторм. Он предупредил друзей, чтобы они вели лодку аккуратно, ибо море в том месте может быть неспокойным. Но вы видели название, поэтому вы знаете, что произошло. Баки расхреначил свою лодку об остров. Баки выжил, однако его друзей, кажется, схватили какие-то волки за то, что лишили их остров покоя. Теперь вам предстоит помочь Баки. Спасите его друзей и сваливайте с острова. Как всегда, игра максимально уродливая, но естественно. Она чем-то мне напоминает Crash Bandicoot. Что это за остров такой? Откуда здесь зонтик? И я вижу, как земля изгибается. Такая очень небольшая планетка, судя по всему. Дать пойдем плавать. Ага, мы не можем плавать. Мы можем прыгать Прыжки особенно классно выглядят Ну, знаете, это в традициях подобных игр Делать кривую графику с управлением Но при этом с таким детским, э, знаете, напылением А потом тебя пичкать максимально стрёмными скримерами Вот, например, уже это неприятно выглядит Это дверь, которая смотрит на тебя И там тоже дверь, которая смотрит на меня И на вас Давайте почитать Стоп, а как читать? Парк Табличка максимально неприятно выглядит, очень крипово Это в парк А это куда нас приведет? Ну-ка, пойдемте а можно... Опа, мы можем бить! Смотри, как я шлепаю воздух А? На тебе воздух Кварталы жилые? Что? Пойдемте жилые кварталы посмотрим А зачем мне спасаться с этого острова, если тут полно людей? Все обитаемое... Опа, человек Пляж А, Да, это и правда жилые кварталы ты кто такой? Баки, я really really like Вот он уже нас предупреждает, что что-то. Погоди, где мы? А, мы все взяли... Что? Что произошло сейчас? Мы взяли квест у него? Смотрите, нам нужно в ту сторону идти, куда стрелочка показывает, откуда луч божественный светит. А... Что происходит? Что это такое? Так, это неприятно. Короче, нужно будет прыгать сейчас по островам и как... Что? Что? О! О! нет, Господь призвал меня! Что сделал? Кто сделал? Слушай, там стрёмные правда, я не хочу туда идти. Почему? Откуда ты вообще знаешь меня? Мы с тобой друзья, мы раньше виделись? Он сказал, не двигайся, когда становится темно. Все, я понял. Это игра. Игра такая есть. Окей, мы можем двигаться только когда светло. И музыка играет. Стоп. Мне не нравится этот цвет. Коррекция. Ладно, давайте, пошли. вперед. Оп. Осторожней. Осторожней. Есть. Продвинулись. Ну, Нулись. А что это такое там? Светится как мои руки. Оно будет светлеть? Оп! Посветлело. Окей, хорошо. Что это? Вы видели? Вот там что-то смотрело на меня, кажется, а теперь его нет. Как рандомно свет выключается-то. Сюда сразу сократим. Оп! почти даже допрыгнул до этого маленького островка. А! Что это? Оно прям застряло надо мной. Это надо мной. Это какие-то лица? Я на пальме, кстати, стоял. А! Нет! Я не двигался, я просто в прыжке был. Что это? Пожалуйста, включите свет. Это очень жутко. А! Все хорошо. Нифига себе, рандомно свет работает. Окей. Okay. все хорошо, нам нужно наверх. Походу, по да, наверх нужно. А, нет. Стоп. А тут джамп есть? Есть! Нет, я упал. Сейчас попробуем. Тут надо зацепиться за какой-то кусочек земли. И потом по вот этим облакам, судя по всему, или айсберги, или даже не знаю, что это... Есть. Хорошо, мы на платформе стоим, кажется Да Выше Да Блин, ну что это? Как вы думаете, что здесь нам показывают? Я вижу несколько лиц стрёмных Неприятно улыбающихся на меня Какие-то призраки, духи Окей, вот здесь будет сложно это Маленькие облачка или это... Да, это облачка Хорошо О, нет <гас> Она на меня смотрит прям Есть Живы Да, блин! Ну как же так? А, погодите, здесь тоже есть островки. Мы можем... Опять она смотрит на меня. Мы можем, мне кажется, здесь каким-то образом запрыгнуть, если очень постараемся. Стоп, она а вообще нужна сюда? Может быть, нам вот сюда надо? Вот, мы здесь. Опять, аккуратней. Ой, чувствую, что эту игру будет вирусить в интернете. Всякие истории оттуда... Сочинять, рассказывать всякие секреты, теории строить, наверное. Аккуратней. Блин, мне очень неприятно, когда вот это смотрит на меня. Окей. Окей. Нет, стой. Не двигайся. Молодец. Молодец, барсук, бурундук. Не знаю, кто ты. Бобер. Бобер, скорее всего. Что теперь? Вы. Что? Вы освободили Уолтера. Волтер, а! Волтер Морш! Back. Мы победили? Окей, хорошо, мы победили. А это что такое? Больше не будет приколов со светом? Что... Кейби... KB... Вы слышите? Открывается... Три, да? оп как будто бы там... Я не, я не понимаю. Короче, это мы никак не можем открыть. Оно потом откроется, наверное. Какая сейчас у нас цель? Куда мы должны пойти? Какая ублюдская игра, если честно? Я играю в неё только потому, что мне интересно, какой крепотой меня напичкают сейчас. Я люблю крепоту. Люблю, когда лишают меня чувства комфорта. Мы должны зайти в какой-то из домов? Нет, я вижу, вон там есть дверь. Мы вот по таким отсекам, получается, будем перемещаться. А для чего они такие огромные? Тут же это же бессмыслица какая-то полная. Главное, что у нас здесь... Те... театр? Пойдете в театр? Ууу, какой омерзительный театр! Эта музыка действует на нервы. А ты что такое? <говорит> The right uh, <laughs> <laughs> okay. Инкпейт я я Многие из них. и Окей. Если начнет дымиться, мне нужно будет что-то с этим сделать, да? Судя по всему. Слышу. Ага. Есть. Починил. Скорей! У, блин! Вижу, вижу, вижу! Бежим быстрее! Как ускориться, Баки? Беги как-нибудь! А, мы можем ускориться, по-моему? Да! Раз, два! Отлично! Когда ускорение есть, это сразу делает геймплей гораздо более привлекательным для меня, потому что ненавижу долго ходить. Быстрей! Хорош! Эти игры специально делают, чтобы всяких молодек пугать, да? Типа такой легкий геймплей. Отлично, где-то еще. Развернись, мать. Есть! Это что, типа аплодисменты были? Вы освободили вот его, эту птицу. Это гусь? Это гусь? Какой-то он серый для гуся. А, бывает серый гуси? Один серый, другой белый. Окей, здесь мы заперти, что ли, находимся? Мы не можем отсюда выйти теперь. Нам ну, побежали. Ладненько. Но ну, судя по всему, нам нужно пройтись по всем вот таким вот отсекам и решить все головоломки, освободить своих друзей, а потом и самим свалить из этого острова. Только ну послушайте, когда я прыгаю, Что происходит? Не понимаю, то ли это в вагоне он кричит, то ли я не знаю что. Но, если посмотреть вот так, вот как будто бы от взрыва летит. Ага, вон еще одна дверь, я тебя вижу. Иди сюда. Вон там был театр, а здесь что-то новенькое. Парк. Серьезно? Мы отсюда пришли? О, нет. Мы здесь даже не были ни разу. Смотрите, тут уже что-то есть какие-то... Это камера. О, тебя не заметил. <laughs> oh, what have we got here? So I've your other friends to work. But I think I can do just the same for you, buddy. Now, a little while away from here, there's a fort that's laid abandoned for a very long time now, and inside of that, mounds of treasure. Gather forty mm. of it and then bring it back to me and give you your boat back. How's that sound, buddy? Eye for an eye серьезно он нам сразу отдаст погодите чё за место это мы мы взяли это мы взяли нужно собрать 40 таких штук 40 вы издеваетесь а чё здесь так крипово-то чувство себя пакманом если честно Ладно, дайте ускоримся. Быстрее надо все делать. Мне здесь очень не нравится, если честно. У меня воображение начинает работать. Господи, целых 40 штук надо собрать. Я же запутаюсь в этом долбанном лабиринте. Что за шум? Знаете, как в Сайланд Хилле, когда монстр приближается, ты слышишь шум по радио? Ну причем он в каком-то конкретном месте находится. Блин, вот это нагромождение звуков. Это что было? Это был реально монстр. Так, лучше с ними дела не иметь. По крайней мере, мы слышим, где он. Осторожней, осторожней. Он, кстати, вот здесь, прямо перед нами. Но нам нужно в эту сторону идти обязательно. Ладно, чуть-чуть понервничал, да если честно, сейчас продолжаю нервничать. Но, по крайней мере, я знаю, где он. Я его слышал, он не нападет внезапно. Надеюсь. О, перестань, перестань, перестань. А, 40! Вы получили свою лодку обратно. Как я успел 40 набрать? I don't mind all, really. oh, rich. А, этот комментарий в конце. Вообще смешно было. А, бг. Ты кто? Ты не можешь найти кокосов? Если я прям сейчас найду, то хана тебе, тупорылая белка. Я не знаю, кто ты вообще, что за животное? Серьезно? Серьезно? Ты не можешь найти кокосы, которые лежат вот здесь, даже не в джунглях? You stupid bitch! Давай, ускоряемся, у нас, оказывается, время ограничено здесь. А когда сокровище искали, тоже было время ограничено? Я даже не смотрел. 20 кокосов ты не можешь найти. Серьезно? Так сложно тебе? Это кокосовые джунгли, здесь повсюду кокосы лежат. Блин, ты меня выбешиваешь, я всю работу грязную за вас делаю. Итак, мы собрали уже 16. Осталось еще 3. Раз, два и три. Ну? Сложно было. Сложно тебе было, на тебя тупорылая! я не могу ударить, извини, пожалуйста. Блин, все, меня награждают, значит ничего не опасно. Я мог избить того волка. Thank you. Thank you. Shore, so Стоп, она была с нами? Она хочет с нами уехать? Я же не видел ее на лодке. Идите к лодке. А че с музыкой? Погодите, а где лодка в какую сторону? Вот здесь опять закрыто. Опять... Стоп, это та же самая дверь? Я уже... И, получается, был с той стороны? Точнее, мне даже не нужно ее открывать? Хорошо, давайте пойдем к лодке. Мне не нравится эта музыка. Она какую-то тревогу набивает на меня. А, погодите, там есть что-то еще. Неужели лодка в эту сторону будет более сокращенный да, путь, наверное? Да, пляж. Идемте на пляж. О. Ой, ребята, вы все тут? Здрасте. Это темновато стало. И правда, мы сделали круг, получается. Ну что, парни? Дай пять, дай пять, дай пять. Они не дают пять. Где лодка-то я не вижу. Вы что, угораете? Здесь нет лодки. Или она должна быть здесь? Просто ее не показывают сейчас. А, вот лодка. Почему они все стоят? Темнеет, окей, хорошо. <гас> Погодите, я так и думал, что здесь не может быть все так просто. Это что? Окей, okay. началась комната ужасов, да? Сейчас нас. Ооо! Это что, титры? Спасибо, что играли. Не может быть, чтобы все было так просто. Я уверен, что здесь что-то есть. Давайте попробуем начать игру снова. Сто пудов сейчас начнется какая-то чертовщина. Потому что это было такое пробное маленькое приключение, в котором все прошло максимально гладко. Да, один раз нас убили в темноте и забрали к Богу. Все остальное произошло вообще очень легко. Все квесты были легко выполнены. Отсюда интересный момент. А что если просрать один из тестов? Например, вот этот тест провалить. Просто расфигачить все эти духовки. Или не тушить их. Давайте посмотрим, что с ним будет. Так. Ммм. Приятный аромат. Сейчас дымком все пропитается. Ой, вкусно будет. Ох! Сейчас мы все дымком пропитаемся, кажется. Ну, ладно, здесь есть вытяжка, да? Тут потолка нету. Так что все окей. О, боже мой! Горит. Нехорошо, это как-то ты вроде надеялся на меня, а я все запорол тебе. Не очень-то и хороший друг, да? Мне насрать. Опа. Так, ты что сейчас будешь делать? Look decided to show up. Bit late to the party, aren't you? Listen, I was cooking some stuff for the Waltz. They're getting a little hungry right now. But... Uh, I left the oven on. Multiple of them. But... Uh, can you go in there and just turn it off for me whenever they start to smoke? Thank you! <laughs> Whoa! Смотрите, а теперь я попытался снова и о, о, -охо -охо о, что мы делаем? Бакер! Что это было? Я не понял. Окей uh... okay. <плёг> Вот что происходит, когда ты проваливаешь задание Баки бесится и начинает творить какую-то дичь Мы кого-то в духовку засунули Чью-то рожу только что обуглили Обкомфорку получается О, ребята, берегитесь Бобер идет, и он запорит вам всю стряпню Я понял, что все дело в квестах да, да, видите? Откуда это здесь появилось? Я запорол тот КВС с духовками, теперь они появились вот здесь. Теперь, если они сейчас бабахнут мне, прям в роже я сдохну. Я этого не хочу. Аккуратней. Я не знаю, нужно ли мне их тушить или нет, или просто идти вперед. Пусть взорвутся нафиг. Так, бабахнули, бабахнули. Нам главное не стоять возле взрыва. В тот раз, видимо, я сдох от взрыва. По-моему, музыка изменилась слегка, да? что то да! Что-то поменялось. О, нет. Мы были в прыжке. Это не считается. Аккуратней. Сюда. Сюда. Уп! А там еще одна бабахнула впереди. И вот так вот по клубочкам облачков. Аккуратнее. Упади. Я очень старался сюда забраться. Отлично. Идем прям по верхушечке. А нахрена? Здесь же нет ничего. А, ладно, прыжок Вера, видимо. Я могу смотреть вниз. А -а -а Твою мать. Давайте самоубьемся. Опа, и мы заново начали. А можем ли мы потушить? Нет, кажется, и хана. Слышите, как музыка постепенно меняется? Ну-ка... Давайте сюда, да. Ага. И, кстати, ночью перестали на меня смотреть всякие странные глаза. Знаете, что я думаю? Наверное, нам нужно перезапустить квест. А! Кто-то в меня дротиком попал каким-то походу. Давайте перезапустим квест и, возможно, нам нужно успеть все духовки потушить. Идем. Я не знаю, это как-то помогает или нам нужно ждать. Да. Хоп, готово. А, черт. Быстрей. Ну? Давай быстрее, загорайся. красным. Что началось? Ой, черт, я дернулся. А, нет! Раньше времени дернулся, все, забрали нас. Погодите, что-то, что-то происходит. Мы запороли пароли квест. Да что это за офис такой? А -а -а. Он стоит. Блин, это крипово. Баки, что ты делаешь? В чем прикол вообще этого Баки? Кто это такой? У этого персонажа есть какая-то предыстория, была какая-то другая часть. Я впервые его вижу, и он... Мне очень не нравится Окей okay. Что-то... Что-то произошло Давайте попробуем запороть следующий квест Какой там нам остался еще сокровища и кокосы Там нужно будет всего лишь навсего Время переждать, да, я так понимаю Или же В сокровищах попасться к тому стрёмному существу Погоди, дайте хрен нем волка Мразь ты моих друзей забрал? Или да, позади? А-та! А хороший какой! Накачанное тело! Молодец, мужик! Ладно, давайте поболтаем с ним. Oh, 40 it, me, you on, мы здесь. У нас есть 200 секунд. Но я думаю, мы попробуем сразу пойти к этому монстру. Давайте пообщаемся с ним. Может быть, его надо будет фигануть? Вот он идет. Смотрите. Ты кто такой? А? Ты кто такой? Ну ка пожар получил? Пожар получил? Погодите. О -о -о -о -о! Офигеть. О, музыка даже пошла стрёмная Опа, он поймал нас Разорвал на кусочки И не знаю, что еще сделал эм... Так, и по моему нужно будет еще раз запустить квест Значит, теперь давайте не попадаться Этому стрёмному монстру на глаза И будем просто ждать где-то здесь Вот здесь спрячемся в сундучок Вот так я бы вообще на самом деле походил пока по этой местности. Посмотрел бы, что тут есть, куда можно прийти. Вдруг есть какие-нибудь двери секретные? Подвальные комнаты? Или чердачные? не знаю, на каком этаже? О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Наверное, нужно с ним встречаться. Нам нужно идти в другую сторону. Осталось-то 140 секунд еще. Боже мой, как долго время идет здесь. Опа. Какая-то узенькая дверь, необычно. Что? Будет это здесь. О, что? где где где где, где, где? ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это неприятно Я не люблю бегать Не люблю бегать от всяких тварей О, вон он А мы в тупик зашли, нет? Пожалуйста, нет Еще 70 секунд Блин, вот это сложный квест Гораздо легче было собирать Ждите, сундуки Осторожней, осторожней, осторожней Бежим, бежим, бежим, он за мной он идет за мной. Давай, еще минутка. Никогда я еще так активно не пытался не пройти игру. О, нет! Не трогай! Твою мать! Стой! Смог, смог, смог, смог, смог смог! Какой проворный! Молодец! А че? А че мы кровим? А че мы кровим? Оу! Осторожнее! 20 секунд! Да выживи ты! Шесть, пять, четыре! Три, два, один, пожалуйста, пусть это будет не напрасно. Эм, время вышло. Что? Это все? Что-то мы сделали и так, давайте еще раз попробуем. Ну, у вас в жопу, я не буду еще 200 секунд сбегать, я пойду к этому монстру и наваляю ему. Где ты, монстр? Это я тебя ищу, это я на тебя охочусь. Теперь... Добыча стала хищником Ну-ка ну-ка, Козлина Ну ты Да что с тобой такое Такие просто два друга идут По катакомбам Четко здесь уныло, да, согласен Да почему ты меня не видишь А, вон, наконец-таки ну, Давай Давай, давай Здесь нет ничего для тебя. Опа. Волк исчез. Надо несколько раз просрать в квесте, и тогда произойдет что-то. Смотрите, сейчас я не могу бить свою подругу. Это очень прискорбно, я считаю. Но мы сможем ее бить, когда будут кокосы. Ладно, давайте попробуем запороть и этот квест. Мы очень ненадежный друг. Вот что я понял. Так, ты и вот она. Опять музыка неприятна. Хорошо, на, получай. Сейчас мы. Погодите, каждый раз, когда мы бьем, ее время уменьшается. Отлично. На, получай! Все это ради квеста, понимаешь? Ради секретов. Прости меня! И мы плавно уходим в затемнение, пока ее продолжаю бить. Че-то никак не получилось, да, у нас с тобой? Давай попробуй еще раз. Знаете, что я думаю? Иди ко мне. Иди, подойди сюда, что покажу. Иди, иди, иди, иди, не бойся, не бойся, не бойся. Давай здесь станем, что скажу, Чтоб никто не видел. О, что произошло? О, боже мой Это хорошо было Она меня поблагодарила за избиение А потом произошло вот это Я видел лицо бобра Что мы еще можем? Давайте-ка с ней отойдем вот сюда. Прямо к берегу. Ой, мы можем отсюда свалиться, судя по всему. Ё-моё! Нет нет, нет, нет нет Буль. А, опять. Мы ее потеряли. Где наша подруга? Что? Вон она нас ищет. Она уже как будто преследует нас в лесу. Это стрёмно выглядит, перестань. Можно свалиться вниз. А вдруг внизу какой-нибудь секрет есть? Какой-то шум, видите? Это что, птицы идем за мной. Иди, иди сюда. Сможешь спуститься, как я? А? Дверь! Как так я на секретную дверь случайно упал? О! О! Что с моим лицом? У меня и половины лица нету. Что это? Это какой то огромный кристалл в небе, и он со мной общается. А почему у меня всего один глаз? И только это подбитый, как будто меня избили. Фу, ой, жутко! Ой, это жутко! Ее больше нет. Нашей подруги больше нету Смотрите Это дверь Это дверь? Теперь без замка? Она открыта? <вклевая> Мы просрали квест Сделали так, что друг исчез И теперь нам открываются новые двери Мы в какой-то школе Мы можем зайти в эти шкафчики? Мы как об них дергаемся. Окей, okay, идем. А, что за дымка? Так, я что-то вижу. А, хорошо. Лиминальность. Что-то есть в этой игре, не знаю что. Что-то мне нравится в ней. Здесь тупик. Ты кто? Ты кто там стоишь такой? Подруга наша? Смотрите, у нас по-прежнему кровь льется, когда мы идем. Видите? Слева. Ты... Опа! Зовут Оливия Финч. Что? Утонула. Причина смерти. Джонсон какой-то. Так, надо это как следует прочитать. Она исчезла. Оливия. Али... Ой, мама, мама, мама. Походу... Тут даже дело не в том, что они какие-то зверушки. Это люди. Это люди... И, и как-будто мы их души видим, которые вот выглядят так в виде зверей, и... и каким-то образом мы узнаем о том, что реально с ними произошло. Почему она оказалась в таком месте странно? Опять музыка играет. Остается мне, с тем гусем мы тоже не все сделали, потому что он-то не исчез. Нам нужно несколько раз запороть квест. Хорошо, отс... почему музыка перестала внезапно? Она начинается только в одном определенном месте? И она перестала. И она опять начинается. Причем, чем дальше мы заходим, тем больше инструментов добавляется. Ладно, я думаю, пора отсюда валить. Мне кажется, мы узнали все, что нам нужно. Мне здесь не, не, вообще не комфортно. Почему здесь выглядит как-то все, как будто бы это должна быть типа школы, какие-то шкафчики. Как нам отсюда выйти? Э! А, открыли все. Окей, где же мы? Да, мы теперь здесь окажемся. Все, ее больше нету. И когда я это сказал, мне стало очень некомфортно. Все, камера, с ней ничего нельзя сделать. Давайте вернемся обратно. О. Ага, вон театр. Каким-то образом, тот морж, у которого лодка была, соединился вот с этим гусем, потому что <laughs> эти духовки оказались и в его квесте. Я что-то не понимаю, почему, что это значит. Так, гусь! Пора освободить твою душу! Ты где? А, вот ты где. Давай, сейчас hey, пообщаемся. I was cooking some stuff the walls, they're getting a little hungry right now, but uh, I have multiple of them, but, can you go in there and just turn it <laughs> БА! Ты что здесь делаешь? Почему у тебя нет глаз? Их квесты все соединены каким-то образом. Ой, неприятно все это. Ну-ка, во время квеста мы тебя можем зафигачить? Блин, она прям ходит за мной. Давайте ставим здесь, сейчас руки джам замутим. Когда она бабахнет. Раз, два, три. Ну. Давай. Я готов подлететь. О, неу, неу, неу, неу. Ну, ты будешь взрываться или как? Oh. Ой, офигеть. Продолжение той истории, когда мы чувака поджарили. Кто это все снимает? Наш друг исчез. Дверь открыта. Идем. В каждом квесте есть секретная дверь. И в том квесте с Маржом тоже была секретная дверь, которая наверняка уже открылась, потому что... Ой. Знаете, вот этот бобр сделан в стиле как-то в Five Nights at Freddy's. Да, очень похож на аниматроника. Что мы здесь видим? Я вот даже не знаю, что я такое, даже не буду догадываться. Какой-то дом. И вот бобры, бобры, бобры, бобры. Что, по-моему, можем запрыгнуть сверху? Обычно мы можем на что-нибудь запрыгнуть, нет, здесь не получается. Где мы находимся? Что это, ресторан какой-то? Да, это рестик. Здесь повсюду картина какая-то женщина. Кресло-каталка. И какие-то люди. мужик бобер. Хорошо, у нас есть... Стоп! Ты всегда была такая кривая? О, что происходит? Что происходит? Что, что, что, что? Что загорелось? Что сейчас, блин, загорелось? Я хочу сейчас внимательно посмотреть, как будто бы что-то меняется, да, когда я отворачиваюсь? Или мне кажется? Ладно, походу здесь все. Что-то только что подорвалось. Еще одна духовка. Оп! Вот какая духовка. Ну, привет. Это твой личный ад, я так понимаю, да? Так, имя Гэри. Что? Это какой-то Гэри Уилсон. Несколько ожогов. Нет лица. Если все что успел прочитать. Но сейчас я сделаю еще более подробный обзор этого документика. Смотрите, это кровь получается. Почему, почему мы не можем нажать? А надо ли нам нажимать? Мы не можем нажать. Ладно, я так понимаю, нам нужно отсюда уйти. Мы закончили с гусем. Видите, интересно, игра не пытается вас напугать скримерами. Она скорее создает просто ощущение... Она просто вызывает мурашки. Вот у меня сейчас такое ощущение есть. Особенно, когда ты начинаешь вдумываться во все это. И знаете, это стрёмно на самом деле. У кого-нибудь из вас, друзья, есть такая мысль, когда-нибудь посещала вас определенная мысль, что когда вы умираете, то вы будете в каком-то определенном месте, которое каким-то образом отсылает вас к детству. У меня есть такая мысль, такая картинка в голове. И звук я даже слышу. В общем, я был, когда у бабушки очень давно, у них радио играло старое, и там была такая мелодия. Я попробую, если я сейчас нашел, то вот она играет. И почему-то я вижу такую картинку, что я иду от комнаты бабушки. Скорее не иду, а как будто камера, знаете, так летит по дому бабушки. И вот так вот летит, летит, летит в темноте. Темные комнаты, слегка что-то видно. И я постепенно приближаюсь к этому радио. И слышу эту музыку, она все медленнее и медленнее играет. И все больше и больше тишины ощущается, как только музыка замолкает. И в итоге она проигрывает в последний раз. И все. И ничего кроме такой глубокой тишины. Так, смотрите. Мы не разблокировали ту дверь. Мы еще не закончились с этим. Давайте попробуем завершить. Блоки. Хорошо, вот мы здесь. Давайте попробуем сначала все эти микроволновки затушить. Получается, в первой версии игры, в первом нашем прохождении... Нет, давайте не будем тушить ни хрена. В первом нашем прохождении мы спасли всех наших друзей и уплыли. А здесь у нас просто не получилось их всех... Уберечь их души, спасти, так сказать. И они остались вот в этом стрёмном месте навсегда, на этом острове. Так он будет вообще что-то делать? Есть. У, пронесло. Вот кто эти все? Слушай, а это не наши друзья все на нас смотрят. А вот это кто на нас смотрит? И притом опять снова кто-то смотрит. О, черт, просрал. Ладно. Давайте просто сдохнем, давай. Стреляй! Ах! Нет. Опа! Не понимаю, тут бабер вообще живой или это костюм? Опа, все! Исчез! И дверь открыта! KB2FQ! Я даже не знаю, что это значит, не могу расшифровать. Ладно, идем. Ух. О, почему я не пошел? Почему я не пошел? Я пошел. <гас> Кто такой неприятный? И музыка такая стрёмная здесь. Ветряная мельница, что? Это статуя бобра. Это статуя моя. Статуя меня. Нам нельзя падать в воду, судя по всему. Нам нужно найти нашего Маржа. Допрыгнули я. Я ж хрен допрыгну, вы что, угораете? Нет, мы должны допрыгнуть, у нас точно получится. Только надо просто правильно это сделать. Смотрите, стена из воды. Мы должны как-то эту таблетку подтолкнуть. Я не знаю, как это сделать. Какой-то удар нужно замутить, раскачать. Она двигается? Нет, это вода. Иногда создаются иллюзия, как будто она двигается, да? Ладно, давайте с разгона. Оп! Есть. Морш, Морш, вот он стоит. У тебя, как на самом деле, самая приятная местность, как мне кажется. Ну привет. Морш, окей. Что теперь произойдет? Все наши друзья, их больше нет, да? Нам нужно вернуться просто. А сейчас прыгну в воду. Что произойдет? Мы заспавнились здесь. Морш ведь исчез? Да, морс исчез. А погодите, на какой стороне-то мы заспавнились? Нам нужно вон туда, к двери-то. Оп, на 360. <связать> Что-то стало тихо, да? Так, и куда же нам теперь? Я думаю, что нам нужно вернуться на пляж. Ага, здесь никого нету больше. А лодка там? Лодка там. Ну что, прыгаем? И затемнение. Что это? Стоп! Это знак Стоп! Ой, блин, как неприятно это выглядит. Что это? О! Нас пригласили куда-то. Ого, дьявол. А! Видите? <laughs> Мы видим out of bounds, получается. Ладно. Правильно нужно идти в эту дверь, да? Больше же никуда нельзя пойти, судя по всему. Да. Только в эту дверь. Оу. Oh. Что? Ну... Что ты от меня хочешь, игра, куда мне идти? Oh. Oh. Кто это? Эй, это? Hello? идете ну Today's the day, buddy. Hey, You got the demo ready? Demo? Oh yeah, it's all set up. When are you coming over? Uh, 5 p.m. sharp. I'll be bringing Brandon over to film the commercial, like you asked. Oh, already? You did ask for it. I. All right. Так, погодите, что? Что все это значит? Я думаю, нам нужно пройтись по всем участкам карты, чтобы найти что-то еще. Вижу? Вон. Короче, какой-то бурундук в боксерских перчатках нас встречает огромный. Okay. So, Just hold it like this, okay? <laughs> gotcha. So uh, a hand in the middle and a hand on the right. Yeah, it's got all the best buttons. <laughs> all right, I. You think I got it? Yeah. Now move the joystick around. Oh yeah, that's that's awesome. He, he's walking. Connor. Эти ребята играют в игру, в которую мы сейчас с вами играем и он такой, это вообще не баки, это просто какой-то бодберг. Какая-то проблема у этих разработчиков, я так понимаю, разногласия, возможно какие-то, на фоне именно этой игры. Куда нам теперь-то еще идти? Больше здесь ничего нету, больше здесь некуда идти, по-моему. Пойдете на пляж, мне кажется, там будет последний... Этот... Вон он достает, да, как его. Белка... Белка... Боксер. You're telling me with the vast amount of characters that we own, you picked up some random wolf and dropped him into the game? We're not making this game for your son, Connor! We're making this game for the millions of people who look up to our brand! With all due respect, this is <laughs> what Connor... Just... Look, I'll, I'll give it to you straight. Do you have Any... an idea... How much money your company sunk in the studio? А, кстати говоря, здесь нет лодки. Куда я должен теперь деться? Куда мне идти? все таки я хочу понять, что же означают вот эти вот цифры. Такое ощущение, как будто это может быть код или какая-то аббревиатура. чё? Ой, блин, ой, блинушки. <свистит> Я смотрел на эту штуку и гул усиливался. Ну-ка. А сейчас это будет? А сейчас тишина. Сейчас, блин, тишина. Стоп, ну там же есть еще одна такая же табличка, в другом месте. Пойдемте туда. Hey, что? Да что вы... Это когда я бил, она так говорила. Эй! Да, хорошо, мне нравится это все. Где эта табличка? Вот она. Здесь тоже сейчас что-то будет, да? Слушаем внимательно. Оу. Oh. И, кстати говоря, здесь другая цифра. Там было э, 3, здесь 1. Где-то есть и 2. Ну-ка, за пределы выпрыгнуть! Я могу выпрыгнуть? Ну там же пальмы стоят, я должен мочь. Давай! Нет. Тут стена невидимая. Опа, кажется, я застрял. Хрена там, я не застрял. Все, выходим отсюда. Нужно как следует пройтись еще здесь. В общем, я походил здесь, и мне кажется, единственное, что я могу здесь сделать... Это утопиться Опа И это ничего не дает Такое ощущение, как будто мы всех своих друзей загубили И теперь мы обречены вечно быть на этом пустом острове Смотрите Оказывается, они могут быть и в этих странных местах тоже Оооо, oh, нам нужно будет по всем пройтись как следует и собрать их, ну-ка. See, это напугало меня сейчас. Это, это инструкция для меня была сейчас? специфичная заставка. Что там? Окей, okay, он снял, как он суициднулся. Опа! Звук моря, звук птичек, но мы просто стоим в каком-то поле, на холмах. Итак, это выход. А это. Я не знаю, имеет ли значение, куда можно заходить? С этой стороны или с этой? Слушайте, давайте пройдемся чуть-чуть. Ведь все не так должно быть просто. Слишком большая местность для того, чтобы просто вот отсюда уйти. Мы должны ей исследовать. Главное потом не заблудиться здесь. А! -а, -а. Здесь стена. Это сто пудов райские поля. Ладно, давайте зайдем в эту дверь. Я так понимаю, отсюда мы уже никуда не уйдем, кроме как в эту дверь. Мне кажется, ли освещение слегка меняется. А нет, это мне кажется. Ладно, выход. Вот в таких играх невозможно предугадать, что будет дальше. Полный рандом. Окей, музыка. И... Неужели это конец? Неужели титры сейчас пойдут? Да! Концовка. А забавно, если бы они сделали игру так, что она просто, не знаю... Ты не понимаешь, никогда закончилась игра или нет по-настоящему. Ты просто бегаешь в, в этих обрывках кода, <свес> которые... Даже язык не поворачивается назвать игрой. Это просто какая-то бродилка по всякой крепоте. <свес> бродилка, в которой ты пытаешься как-то разузнать историю, используя... И надеюсь, точнее, что что-то произойдет, наступая на какой-то триггер, который случайно тебе под ноги просто подворачивается. Да, мы это сделали, мы прошли игру. Интересно. Это, стоп, мы скипнули? Спасибо, что играли. Да, не за что. Сюда обращайся. Опа. Брендон Лестер. Бобер. О, -хо -хо -хо. вот теперь как заставка выглядит. Он один на своей лодке без друзей. Его глаза черны, как две дырки. Окей, типа мы можем начать игру снова, да, получается? Но ну, чисто рискнуть, нажать и, возможно, и даже не знаю, что сейчас будет. Это был самый обычный день. Похоже на обычную заставку, как было до этого. А, все то же самое, абсолютно. Заставка прошла, и сейчас долгий черный экран, нет? Мы снова в игре. Мы... Все заново? Окей, видимо, это все. <laughs> Возможно, здесь есть что-то еще. Обычно в таких играх много всего упрячут в коде. Или где-то там нужно глюкануло, чтобы что-то. И ты попадаешь еще в какую-то клаку безнадежную. И, возможно, тут есть это все. Я думаю, что с меня хватит. Я прикололся. Это было интересно. Это было крипово. Я не знаю, в чем вся история. Но, кажется, кажется у ребят было разногласие по поводу игры. И, в итоге, э, это все закончилось плачевно. А игра это как своего рода чистилище, видимо Где нужно будет души своих друзей собрать И в общем, все, что вы уже увидели а, Ребят, что вы думаете по поводу этой игры? Какие у вас есть теории насчет этой игры? Я не особо спец по теориям Я просто прошел через это и получил некую порцию ощущений Надеюсь, что и вы тоже А что касается самих теорий, то это вы уже можете в комментариях писать, разбирать Давайте пообсуждаем это мне интересно ваши мысли послушать. А если еще таких игр знаете, советуйте мне в комментах также. И ставьте лайк видосу, если вам понравилось, если было интересно и интриговало вас. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!